Подержу. Пишите. Товарищи свидетели и пострадавшие, на ваших честных глазах по приказу Совнаркома мы должны расстрелять этого народного врага. Мы списываем этого предателя и бандита. Наш продовольственный пролетарский отряд призывает вас подписаться под этим протоколом. Ну-ка, паренек, давай. Викентий, что с вами? Где это вы разбили ваши пенсионеры? Я в темноте наскочил на проволоку. Сару Полежаеву, увенчанному в Кембридже мантии Великого Ньютона, новая власть преподносит пак. Спасибо. Александр, там давали только селедку и хлеб. Я не знал, взять или нет. Взял. Что бы мы делали без вас, милый? Мне дальше в магазине сказали, что мы все едоки второй категории. Дмитрий Ларионович у нас теперь тоже едок. Едок Полежаев. Едок Пушкин, Едок Толстой. А хорошо. Наш Едок ничего еще не ел за весь день. Он спешил с книгой, Викентий Михайлович, и потом все утро он писал какую-то статью. Какую статью? Не знаю, я не переписывала. Он очень торопился, и отдал в черновике. Уже отдал? Да-да, приходил курьер из редакции. И завтра утром это уже будет в газетах. Ну, конечно, давно пора, ведь ее поддержки ждет вся интеллигенция. Угу. Он умеет писать такие штуки. Спасти бы только его книгу. Ну, ничего. Если понадобится, мы будем набирать его собственными руками. Я ему боюсь, когда он работает. О, боже мой, кто это? Возьмите! Вот. Только ради Бога тише, профессор работает. А хозяин квартиры? Профессор Полежаев. Он пишет книгу, ему нельзя мешать. Вы понимаете? Понимаю. Куда идти? по делу. Я же просил меня не мешать. Слезайте вниз, мы насчет хлеба. Mm -hmm. Так вам лучше к Викензию Михайловичу обратиться, ведь он специалист по урожайности, а я, видите ли, занимаюсь общей физиологией растений. Я э, как раз пишу об этом книгу. А вас, собственно, какой вопрос интересует? Муку припрятали? Э, простите, я слышал. Как? Муку, говорю, припрятали. По в Совета народных комиссаров мы должны произвести обыск. Понятно? Для выявления хлебных излишков. Город находится в кризисе. Народ голодает. Но вы мне же с лекции не читайте. Э, Лекции я сам умею читать. Садитесь. Ладно, ладно. Где мука? Да куда же вы садитесь? Там же рукопись. Э, Что он делает? Боже, мой, ничего не понимает. Это же моя книга. Ну раз уж подняли, так садитесь. Что же сидите, обыскивать? Время, время, ты идешь? Ирийская, что ли? Такую мантию носил сам великий Ньютон. Кто кто? Ньютон Близик! Ах, физи. Ага. Пошли. Э-э-э, карандаш! На чем вынесли карандаш? Карандаш? Э -э, ну, ну, я на всякий случай. Бывают, уносят. Большое спасибо вам за статью, которую вы написали. Пора. Пора, пора. вы участвовали в каком-нибудь сражении? Это он хотел за хлебом и ударился, опробовал. За хлебом? А они у меня хлеб искали. Господа, а вы обратили внимание, какие глубокие глаза у этого матроса? Ну вот, глубокие глаза. Этот матрос сейчас на моих глазах убил человека. Убил человека? Какого человека? Ну да, я не знаю, кто-то там грабил вагон с хлеба. Но не в этом же дело, Дмитрий Ларьков. Прошусь, прошусь. Наша! Наша, Матрос этот еще здесь! Ушел! Ушел! Я же говорил, что у него глубокие глаза. Вот мы вот здесь сидим в кожаных креслах, а он сражается с врагами, с мазуриками под дождем. И я еще на него накричал. Надо же было извиниться! Подкуп профессора Полежаева! попку! — Протессор шпион! Протессор шпион! Полежаев продался большевикам! Почетный член Английского королевского общества продался большевикам! Почетный член английского общества продался большевикам, не пейте сырой воды, вода отравлена, не пейте сырой воды, вода отравлена. Почетный член Английского королевского общества продался большевикам! Почетный член Английского королевского общества продался большевикам, не пейте сырой воды. Союз науки не труда! Великий ученый протянул руку пролетариату! Союз науки и труда! Мальчик! Мальчик! Науки труда! Рублей, Пробеда, вместо рубля кризантные похождения Кришки расслухуна! Вместо рубля карты копили! Сокращенный Кристь для похождения Кришки распушены! Союз науки и труда! Союз науки и труда! Великий ученый протянул руку пролетариату! Кадетку! Нет, нет, не надо! Союз науки и труда! 40 лет живу в Петербурге и не слышал об этой знаменитости. Пардон, вы не знаете, чем знаменит этот Полежаев? Полежаев? О! Так ведь это уже знаменитые покровители балеринок Шизюнской. Да, да, да, да, да, да. Газетчик, газетчик, сюда, сюда. Эй, борода! Что здесь? Книги. Мука. Книги. Мешошник. Я по вызову ЦК большевиков из Сибири. Мне надо в Смольный институт. Мандат есть? Дорогу, знаете, как будто бы... О, как будто бы у меня чайник стащили. Па, по Здорово, здорово. Увидимся, увидимся. Обязательно. Нет, скоро будет. Сегодняшний? Сегодняшнее. А что? Можно сдвинуть. Всем, всем, всем. За хлеб и мир. Два вопроса выдвинулись в этом месяце на первое место перед всеми другими политическими вопросами. Вопрос о хлебе и вопрос о мире. Разбираешь почерк товарища Ленина? А чего он профессор ближе? Физиология растений. Что? Ну, жизни, природы. Таких людей у нас раз-два да обчелся. Он большевик? Нет. Но вот такой статье мог бы позавидовать каждый большевик. Старик, а душа молодая. Знаю. Откуда? Так, встречались. Замечательный человек. Вы его беречь, как зеницу окна. Я к вам. Вы Бочаров? Да. Из себя? Да. Столько слышал. Я вас совсем другим представлял. Алло. Смольный. Да-да. А зовут Черноморский? Сегодня? Ладно. Да. Ладно. Бороду сбрить. С удовольствием, пожалуйста, при первом удобном случае. Будешь директором банка. Я банкиром? Да что уж вы? Чего ты удивляешься? Ты же учился в университете? Я на естественном, дружище. Ну тогда по печати. Ну, хорошо, это другое дело. Вот листовка. К вечеру необходимо размножить сто тысяч экземпляров. На трех языках. Но имея в виду в типографии засели меньшую ки. Где это можно сделать по твоему? Может, быть, в университетской типографии. Если только она еще существует. Хорошо. Пишите мандат. Снова будет напечатан. Еще есть к тебе задание в университете. Надо поддержать профессора Полежаева. Знаешь, Виктор Леонидович, ну еще бы. Мой учитель. Великолепный учитель. Да. Учись и дальше у него. Читал? А, О, это? это. я читал. Узнай, есть ли у него все необходимое. Владимир Ильич просил все устроить. Может, ему нужны дрова, бумага. Может, ему хлеба нужно? Таких людей еще малого революции. Ну, теперь так. Есть, пить, спать, чего хочешь? Ничего не хочу. Да, хочу повидать Владимира Ильича. А он здесь. А? Вторая дверь. На митинге в актовом зале. А. Ты еще никогда, никогда его не видел? Я. Письма читал. Хм. Тебе нужен помощник. Выбирай свободного. Можно вот этого матроса? Я с ним уже знаком. Товарищ Куприянов, будете в распоряжении товарища Бочарова. Есть. Что это значит? Это Ильич кончил говорить. Пойдем принято. Пойдем. Мандат на подпись. Коллеги, произошло то, чего я больше всего боялся. Мы все ждали статьи Полежаева. Так вот послушайте, что он пишет: "Новая эпоха истории. Удивительное свойство сообщать сенсацию ровно через час после того, как всем все известно." Не сдавай за счет полежать! За его предательскую статью над этим бойкотом! Пусть он только посмеет переступить порог университета! Мы бросим ему в лицо наш смелый прямой братец! Мы не позволим проникнуть в стены нашей «Альма-Матер»! С днём рождения, Дмитрий Леонидович, желаю вам здравствует до 100 лет и при успевании пилах. Спасибо. Сейчас будут вас приветствовать, репетируют. Доброе утро! Вы меня простите, я немножко проспал. принимать зачет четвертой аудитории. Здравствуйте, господа. У меня сегодня двойной праздник. Во-первых, я именинник. Мне стуктуло 75. Ну, знаете, здесь завидовать нечего. Это уже второй звонок. Здравствуйте. Ну а вот есть чему и позавидовать. Я сегодня окончил книгу и чувствую себя моложе всех вас. Да, друзья мои, надеюсь, вы помните о приглашении. Сегодня 8 часов милости просим к имениннику. Да. Да. Ну, ждем, ждем. Восемь. Встанечка, станечка. Обязательно, обязательно, обязательно. Ну, что вы скажете? Я как ботаник радуюсь вместе с Дмитрием Ларионовичем. Это будет замечательная книга замечательного естественника. Моя специальность – история. Я не знаю, может быть, он и величайший естественник. Но как э, историк никакой, никакой. А вы что думаете? Я как медик позволю себе сказать, старик впадает в детство. Инвантиризм. Ну, теперь я могу радоваться. Все выправило, и мне кажется, что можно сдать в набор. Вы знаете что, когда я шел сюда, я боялся, что меня ограбят Мазурихи или я попаду по трамвай. Я вам вручаю 7 лет моей жизни. Несите это в типографию. Что, профессор Полежаев, сегодня читает? Читает. А в какой аудитории? Четвертой аудитории. Второй этаж налево. Знаю. Но Ну, что ж ты меня сердишь, Стиван Георгиевич? Я помню, а ты меня забыл. Нехорошо, нехорошо. Не что, кто Ч ⁇ чувак? Ну, кто будет сдавать зачет, господа? Что боится? Развинились? Мы не будем сдавать зачеты большевицким наемникам. Не понимаю, что вы сказали? Я говорю, мы не будем сдавать зачеты большевицким наемникам. И немецким шпионам. Ваше счастье, что я старый человек. Видите, вон отсюда! С Рам. Нет, я буду сдавать. сдавать. Как же? Давай, давай, давай, давай, давай, Да, у меня даже сохранился матричку. Оставьте, оставьте, здесь университет. Простите, простите. Ну как ваша книга, Дмитрий Леонидович? А почему вы книга? В чем дело? Ну как же? Я помогал вам в некотором роде. Верглава, селекционных домиках. Постойте, постойте. Бочаров? Миша? Михаил Захарович. Совершенно правильно. Михаил Макарович. Макарович, да, да, да, да. Ведь вас трудно узнать. А что это, борода, настоящая? Настоящая. Ну, надо же сприть. Непременно, при первом удобном случае. Я ведь к вам прямо с вокзала, из Сибири. Из Сибири? Да. Прямо на зачет? Ага. Так вы же, наверное, все перезабыли, Ну, что, напротив а не греет. Ну, посмотрим, посмотрим. А. Ну, борода-то, борода. Ну, прямо старший двор. Молодой студент. Ну, рассказывай. А я к вам по делу, Дмитрий Иванович, из Смольного, а насчет что? университетской типографии. А что? Типография наша молодец. Она не в м Работает. Угу. Печатает мою книгу. Вот ту самую, которую начал при вас. Да, да. Семь лет тому назад. Да, вот только не хватает бумаги. Нет бумаги. Ах, печатает. Ну, это правильно. Ну, извините, Дмитрий Иванович, я спешу. До свидания. До свидания. Посмотрите. Ну, а, а как же зачет? Розащите в следующий раз. Ну-ну. Клонитесь, э, мальца. Простите. Все, перезабыл и теперь отлынивает. <свист> Макарыч. Простите, пожалуйста, простите. Бойкот это забав для молодежи? Я вас очень прошу, господа, пока ничего не предпринимать. У меня есть достаточно аргументов, чтобы убедить его отказаться от своей статьи. Господин воробьев, это ваш матросик до а. Ребята лекцию просили организовать на море. Очень интересуются физиологией растений. Ах вас на корабле? Пожалуйста, пожалуйста, Бога. Есть. Приятно. Университетскую типографию занимать не будем. В ней печатается книга профессора Полежаева. А позвание, где печатать? Надо найти другую. Как ты думаешь, можно? Другую? Превосходно. Надеюсь, мне вы можете верить? Уж более преданного ученика и помощника у вас не было. И не будет. А вот Дарвин говорил, «Омне низи дистипулес», говоря по-русски «Избавь меня, Господи, от учеников». Тарвин этого не говорил. Вам не говорил, а мне говорил. Дима, опять вы спорите. И как это вам не надоест? Десять лет об одном и том Сегодня день рождения, Дима, и извольте заключить перемирие. Помогли бы лучше стол накрыть, а то гости придут и ничего не готовы. Я шел за вами, когда вы дрались с царским министерством, когда вас выгнали из университета. Когда я шел за вами, когда у вас хотели отнять вашу лабораторию. Ради вас я шел на все, Димит На исключение из университета, да почти на ссылку. Почти, почти. У вас всегда почти. Мад Бочаров, да, действительно пошел. А у вас всегда только почти. Да, но если бы все шли на ссылку, как ваш Бочаров, кто бы стал заниматься наукой? Мне смешно говорить об этом вам. Человеку, для которого жизнь и наука одно и то же? Правда, за последнее время вы изменили этому принципу? Больше? Вы изменили Родине? Послушайте, я вам запрещаю говорить об этом, давай. Я сказал почти все. Опять почти? Ну, знаете ли, вы мне надоели. И теперь уже не почти а совсем. Машенька, он мне сегодня целый день читает лекции. Ну, что мне с ним делать? Ликентий, Ликентий. Послушайте, вам уже пора на лекцию. Вас ждут на корабле. Я раздумал. То есть как? Ведь вы же обещали. У меня есть дела более важные, чем читать лекцию матрасне, который из этого ничего не поймет. Так что вы от меня хотели? Только коротко. Откажитесь от своей статьи. Боже мой, в такую погоду. Читать лекцию матрасне. Ну почему же ты? Все ты. Тебе же трудно. Мне стыдно за мой университет. Все обещают, говорят красивые слова. Никто ничего не делает. Легентин Михайлович, уж вы не оставляйте его одного. Хорошо, хорошо. Захватите ему галуши. Имит натянем, Надевайте. что сегодня одно распоряжение смольным занять нашу типографию под печатание декретов. Вашу книгу, надо полагать, отложат. Не хватит шрифта? Нельзя! Нельзя! Ведь это же для них книга, а? Зачем же они станут ее уничтожать? Ну, я не знаю. Может быть, отправить рукопись в Берлин? Там и сдадут. Ах, э, э, я иду к вам э, на корабль читать лекцию. Вы? Извините, разве вы? Э, у Викинти Михайловича полят зубы. Университет просил меня. Одну минуту. Куда, братишки? На лекцию! Про что? жизнь природы! ты слушает, один врет хочу врать так моего слыхали на минуту взорвется взорвется обязательно взорвется Вы да они вас и слушайте, им сейчас -то нужна только политика. Ну и что же, я им буду читать об урожае. И вообще не мешайте мне, пожалуйста, сделайте одолжение. Так может мне уйти отсюда? А разве вы вас с вами? выступит профессор Дмитрий Ларионович Полежаев. Тишина, товарищ, этот профессор стоит на линии Маркса. Мы должны со всем выслушать его научную лекцию о жизни нашей природы, товарищ. Он имеет полное собрание своих сочинений, сто томов, с лишним, и все за нас. А как вы к ним обратитесь? Милостивые государи или господа матросы? А вы что? Опять сели? Хочу дождаться вашего триумфа. Ребята ждут, Дмитрий Лориалович. Шалфей, от зубов. А, Дэн, да, спасибо, спасибо. Пополощите. Пожалуйста, Пожалуйста. поек спасибо я буду читать вам так ну как если вы были моими студентами вот уже семь лет как я работаю над своей книгой сижу за своим письменным столом Где же Дима? Он там читает лекции. Я пришел, чтобы сказать вам, Майя А как он придет один? Не знаю, он загнал меня. Я пришел сказать... Может быть, не пойти его встретить? А вы здесь примите -то. Я пришел, чтобы сказать вам, что я никогда больше не приду сюда. И никто к вам не придет. Вы уезжаете? Я расстаюсь с вами, Майя Александровна. Поверьте, что я настолько привык к к вам, что... Не могу делать это без глубоких причин. Постойте, постойте. Не спрашивайте меня ни о чем. Я больше ничего вам не скажу. Товарищ профессор, я вас тогда за архиерея принял. Вы извините меня. И это была ошибка. Извиняюсь, извиняюсь. Ну вот и пришли. Ну а книгу вы дописали или нет еще? Дописал. Интересная будет книга. Вы полагаете? Не только я, все наши ребята в Самура подпишутся под таким произведением. Э, что, что, что, что, что, что, не надо. Я читал лекцию не из-за этого. Я понимаю. Возьмите. Знаете что, идемте ко мне, будем пить чай. У меня сегодня гости я именили. Вот хорошо, место подарка. А друзья. Ну, а как же чай пить? Mm-hmm. Uh -huh. Никого? Ну что ты, Дима, какой же сумасшедший пойдет сейчас на именинник? Ко мне? На улице стреляют. А, профессоров стреляют. А Викентий Михайлович, почему его нет? Ах, да. Я на него опять накричал. Да-да, он обиделся и не придет. А может быть, он еще явится? Идем же знает, что ты от того и кричишь, что любишь его. Да, да, наверное, явится. Я с ним помирюсь. А? Да, и вообще все позволяет кричать на людей, как будто и бог знает кто. Ничего, ничего с тобой никогда не скучали вдвоем. Я же сегодня настоящий именинник. Ведь книга-то кончена, Маша. Дмитрий Владиванович, Мариля Оксановна. Оксан. Иванович, Боже мой, он забыл свой что хлеб? Что забыл хлеб? Не знаю. Дима, это Викентий Михайлович забыл хлеб, он был здесь. Постой, да постой, это мой хлеб. Мне подарили. Все равно. Он сказал, что никогда не придет сюда, и никто к тебе не придет. Ты будешь один. Кети? Идем, идите, садись в и играй. Веселый банк. Видите, я пришел поздравить вас и объясниться. Сейчас неудобно при посторонних, но все равно хоть здесь. Я пришел умолять вас, Дмитрий Иванович, первый раз за 15 лет, мой учитель, ошибается. Я уже услышал что-нибудь новое. Ведь чему-то я вас учил. Вы учили меня приносить себя в жертву науки, забывать о себе, о своих, так сказать, частных интересах. Вы что же? Ради Бога, простите, я не с вас есть, попрошу принести немного воды. Печаны, не бойтесь. Вы учили меня, что наука требует от человека честности и прямоты. У -у -у. Так от чего же вы сами выкидываете эффектные номера под занавес? Да-да, под занавес, вам 75 лет. Вы пришли поздравить меня, это очень оригинальная форма поздравления. Я привык к вашим чудачествам. Первого дня знакомства, я почувствовал, что за этими чудачествами кроются гораздо более серьезные вещи. По существу мы с вами всю жизнь голосовали разными шарами. Но я надеялся, что вы постареете, и это пройдет. Надеялись. А сами уже постарели сразу, на сто лет. Начинаете выживать из ума. Сами выжили из ума? Хотите, чтобы вам большевики памятник поставили? Не поставят! Не заработает с вами да нет, отрекаетесь от учеников, мутуете, бегаете лекции читать в Как ни старайтесь, не поставят. Я же понимаю, в историю захотели попасть рядом со всякими там историческими чудаками. Не выйдет. Поймите, вам нечего терять. Вы можете перекинуться к большевикам, потому что все равно скоро... Потому что вам долго осталось жить. А я еще молод, Дмитрий Лирионович, я еще ничего не успел сделать в жизни. Я тоже хочу быть великим ученым. Ах, великим? Не выйдет, знаете по-моему, не получится. Ну, я не смею вас больше задерживать. Ваши гости могут обидеться и уйти. И вы останетесь совсем один под забором большевиков? Я старый осел. 15 лет я учил, вел к величию мелкого ничтожного человека. Вы пришли привлекать мне смерть под забором. Да у меня еще хватит сил. вас на лестницу! Что, что, что? Вы слышите? Ступает на улицу стреляй! Это меня силу, не интересует. Товарищ, что парыч, то я тебе еще могу устроить? Покажи. Не смей так говорить. Ты всегда был самый прямой, самый смелый и самый красивый. Я хочу с не надо, Не беспокойся. Алексей Михайлович, мне нужна рука Писполежаева. Она в наборе. Неважно. Дай-ка сюда ботаническую науку и сельское хозяйство. А что такое? Придется издать ее в Лейпциге Уштенков. У нас не время. А набор? Разберите. Пригодится для более срочных работ. Чай, господин. Борва на вас не хватает. Да распространение ложных информации и клевету на профессора Полежаева, друга советской власти, активного друга советской власти. Подлежат закрытию. Зачем подлежат? Просто закрываются. С компенсацией бумаги. Следующие газеты и журналы. Ведомость на три месяца, речь без права возобновления, Петроградский листок нашей Что Стопы! Воры или, не не, дай бог, монетчики. Я полысел на газетном фронте. Это несерьезный не аргумент. Давайте не будем играть в прятки. А, спасибо. О, Сахаров. За Полежаевым идут сотни и тысячи интеллигентов. Они хотят работать на нашу революцию. Ну и слава богу, и тот вор, кто крадет у них уверенность клеветой на Полежаева. Разрешите слово? У меня все сведения о Полежаеве. А вы ничего не знаете. Нет, знаю. Я ученик профессора Полежаева. Мы запрещаем обливать его грязью. Понятно? Итак, значит, вечерний час наша смесь. Свести... Товарищ агитатора нужно. Где? болтить подарили уголь, народ разгружает. устали. Их жевать нечего. Уги, татар, давай. Хорошо. Я вечером буду сам. Попозже, а только. Оставь адрес. Есть. Всевидящие око и кухня сатиры без права возобновления. Пар -дон. Пар -дон. Дон. Пар -дон. Мы писали, что полежаешь шпион, но в конце мы, мы ставили вопросительный знак. Совершенно да, кто... верно, Вопросительный знак. То есть мы брали это под сомнение. А при наборе знак вопроса выпал. Фраза исказилась. А в газетном деле очень часто бывают опечатки. Почему у вас все опечатки против советской власти? Была ли у вас хоть раз опечатка за советскую власть? А? Не слышу. Агит-отдел, а? Нет, его личный помощник. <свистит> Тише! Товарища Бочаровак, товарищу Ленину, есть. Так вот, бумагу мы у вас возьмем. На ней будет печататься книга. Вас товарищ Ленин просил зайти. На ней будет печататься книга профессора Полежаева. Это нам полезнее. Ну, вопросы есть? Нет вопросов? А уфи, друзей. Не, не узнал тебя. Прям черт какой. Вам пора идти. Я сам здесь управлюсь. Не могу. Мне надо сказать им несколько слов в перерыве во время еды. У нас не будет перерыва и нет еды. Мы будем грузить до конца. А, -а, -а тем более я не могу идти, Я должен быть здесь. Ваше дело. и мне товарищ Ленин поручал ехать. решай Вот что. Тогда ты скажешь им речь вместо меня. Ну, мне легче разгрузить 10 вагонов, чем сказать 10 слов. Ничего, ничего. Скажешь... Уголь — это кровь в квартире их нашего Петрограда. Мы должны оживить город. Скажешь, моряки, балтики подарили питерским рабочим уголь, который пойдет на заводы, влетение, где льют для нас пушки, пойдет в топки электростанций, которые осветят наш Петроград. Скажешь, революцию нельзя делать в темноте, чтобы без света одинаково трудно работать как у станка, так и писать ученые книги, а главное — находить врага. А ты? Окей, я сейчас спущусь сюда за дровами. Ну что ты, что ты? Книга кончена, Маша. Теперь я могу заняться немного и физическим трудом. Три, четыре... Свет, это в честь моих именин, на зло Воробьеву! Полежаев здесь живет? Вы что, с ума сошли в такую пору стучать? Это шо, выше шаг 2? Ага. Захарович, идем ты скорей! А я думал а восхищите, а Дмитрий Леонидович. А как говорят грузины, с которыми я подружился в ссылке, с этим маленьким, маленьким бокалом, но с большим чувством. Я пью от имени нашего стола за тот стол. Ибо тот стол прекрасное рабочее место для самого молодого из всех профессоров земного шара. Как здоровье того стола. И как всегда, Дмитрий Владимирович, в день вашего рождения, Галдамуты едут. Juventus <Sings> Dom sous <Sings> Gauda musicor, juvenilez dom so música post post molestan selektuzem, nos homos, nos haveid humus, piva academia, viva professores, piват akademia, piват professores. Виват мембранк в ответ, виват мембранк в ответ, Семер синтей в фолоре, Семер синтей Виват эта республика, Этвилам Регит, Виват эта республика, Этвилам Регит. Теперь не до меня, а я что-то пишу, настаиваю, а до меня нет никому никакого дела, естественно. Вот единственная почта. Студенты изобразили меня в немецкой каске. Шпион в мантии. Свиное рыло. Пожалуйста. Ну, а вот это уж совсем не похоже. Старый осел в большевицкой конюшне. До чего доходит человеческая ограниченность? Очень хорошо. Это и следовало от них ожидать. Как? От них это и следовало ожидать. Да-да. Так и следовало ожидать. Ведь один даже сказал, э -а, сдохнешь под забором у большевиков. Да-да-да-да. <biblical> <equivalent> <ended> от них этого и следовало ожидать. Ну что ж, Мишенька, вы в Питер-то надолго? Да пока здесь, а там видно будет. Дел много, партии скажут. Да. Ну вот, а мне никто ничего не скажет. Останусь я один. Со своими банками. Я 8 лет был один, Дмитрий Гаврилович. Промерзлая тайга, барак наш в снегу праздники пьяные. И вот изредка, как деликатес, вот это самое соляном туберозу, Печеная. Вот там-то я и думал, революции когда-нибудь понадобится физиологии растений. Mm, я был в этом уверен. А когда мы с вами создадим грандиозный институт ботаники, то и вы убедитесь в том, что Бочаров был прав. И вот, работая там, я очень часто вспоминал вас. Ждал вашей книги Здравствуйте. каждого вновь пребывающего расспрашивал они, а вы говорите, не нужна. Не ваши слова. не Дмитрий Юрьевич, не ваши. Не ваш, не ваш, не ваш. Вы и у шуток не понимает, не ваш. Сегодня читал лекцию на корабле. Представьте себе, заинтересовались моей самой бескровной наукой. Так что я могу быть еще полезен. Мне рассказывали, но я распорядился, чтобы прекратили вас беспокоить. Понимаете, это очень важное дело, но им должна заниматься ваша аспирантура, ученики. Дмитрий Валерьевич, мы обязаны беречь вас. Каждое ваше научное слово для всего мира. Вы авторитет революции. Вы, как бы сказать, козырь революции, совершенно серьезно. Ну, а, а кораблей у нас так много, что козырей не хватит. Ну, что это вы тут что говорите? Спать пора. Сейчас ночь. Будьте любезны подчиняться нашим правилам. Наша, наша, на стулье вы что, на стуле? Кто? Владимир Ильич? Какой Владимир Ильич? Положите минутку. Слушаю Кто? А, товарищ Ленин? Здравствуйте, Владимир Ильич. Нет, нет, нет, не спал. Благодарю. Благодарю. 76 пошел. Да. Надеюсь. надеюсь. Что? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, ничего не надо. нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, в нет, нет, нет, да, нет, да, нет, да, Спасибо. И вашей супруге тоже привет. До свидания, Владимир Ильич. До свидания. Мишенька, Мишенька, вы не спите. Что случилось? Я вам должен сообщить о замечательном, о радостном событии. Вы были правы. Выходит, я действительно не один. Здравствуйте. Ага. Здравствуйте. Вот привел гостей показать книгу. А. Что, рукопись на наборе? А ведь рукопись сейчас здесь на месте не имеется. Ну что вы путаете, как не имеется? Просто а? тут были профессор воробьев, они ее увезли с собой. Только вот когда это было, дай бог... Ты, пожалуйста, ну кто же вам дал право разошку да в самом деле? С ума сошли. И у нас сейчас типография занята печатанием очень сложного заказа. Я не понимаю. Откажетесь исполнять свои служебные обязанности? А гарантии где? За эти три месяца большевики трижды погиб. Сила большевиков — оружие. Но сила и оружие может заставить отдать кошелек, но не знание, не опыт, не культуру. Так пусть же не страшась ответственности. Врачи покинут свои больницы, учителя свои кафедры. Помните, господа, в этом наше спасение и наша скорая победа. Даю вам слово. Слово вора! Этот человек украл чужую рукопись. Я не крал вашей рукописи. Я хотел спасти ее. Можете ее получить. Все пропало, все. Успокойтесь, ни один лист не пропадет, я вам за это отвечаю. Ну вот что, граждане, считай ваше собрание закрытым. Прошу немедленно очистить зал. Не подчиняться! Свободу собраний! Это провокация! Многие здесь по недоразумению и будут преданными работниками советской власти. Ну а злостных прошу меня не нервировать. Так что, пожалуйста, прошу вас в Труд. Вы же интеллигентные люди! Вот вы, например! Огорчаешься! Дьян! Твоя возьму. Поднимите рукопись! Не подниму! Это труд вашего учителя. Здесь неуместны гимназические выходки. Поднимите. В университете вы были трусливее. Помните, когда пришла полиция, вы спрятались за шкаф. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добреньки, поднимите. Я вас по знакомству прошу, поднимите. Спасибо. Дмитрий Ларионович. Спасибо. Ну вот. Я ухожу не потому что испугался ваших угроз, а потому что презираю их. держи его куплиянов придется вас задержать опять зубы болят жалко что я не зубной врач пройдите Хорошо, начинается 76-й год моей жизни. Вот ведь как раз. Это эшелон а, Хорошо. Когда будет готов шестой шалон, сообщите мне в таблический дворец. Слушай. Вот что. Я сейчас забегу к старику. Понадоблюсь позвонить. А дальше здоровье Дмитрий Ларионовича. Плохо. А наши болтицы выбрали его депутатом в Петросовет. Знаю. Не сможет только. Нанорело, на лет слышу одно и то же. Я не понимаю, кто из нас доктор. Ты или я? А я поеду. А я тебе не разрешаю. А я поеду. А я вам запрещаю. А я все равно поеду. Ну что, Пульс, да приведи вас, Пульсом я всегда учащается. Ну так вот. Во-первых, капли. Капли? Так, да, так. Да. Во-вторых, полный покой. Полный покой? Господно. В-третьих, не выходить на улицу. Не выходить на улицу замечательно. Будешь свидание. Спрячься куда-нибудь Димина Голоша, то он непременно убежит. Сейчас опять изменяться перед доктором. Пожалуйста, не сердитесь, Семен Иванович. Вы ведь знаете, он всегда так. Это что? Не надо. Он даже выслушать себя не позволил. Дело в том, что Дмитрий Андреевич избран членом Петросовета и хочет ехать на заседание. Не пускать. Не, никуда не пускать. Сердце ни к черту. Дмитрий Андреевич, я вынужден вмешаться. Ну, завяжите, завяжитесь. Вам нельзя ехать. Вы разволнуетесь. путешествуете через весь город. Нет, я не буду. А, а еще большевик. Да как вы не можете понять, что мое выступление в Петросовете, это же для всего мира? Ведь вы же мне сами об этом говорили. Да, но я вы... на вас заводши буду. Владимиру лечу. Расскажу, чтобы вас исключили, что тогда будете Ну, что мне с вами делать? Ну, пойду доставать вам автомобиль. Маша, Маша, надо слушать доктора. Он сказал, э, что это поездка, подними деятельность сердца. Товарищи, следующее слово предоставляется профессору ботаники, доктору естественных наук Кембриджского и Оксфордского университетов. Депутату в Петросовет от моряков Красной Балтики Дмитрию Илларионовичу Полежаеву. прекратить курение. Дмитрий Ларионович приехал к нам не совсем здоровым. Господа, я не оговорился, я говорю вам, господа, рабочим, работницам, вам, крестьянам, крестьянкам, вам, красным солдатам и славным морякам. Вы теперь хозяева и подлинные господа нашей новой Родины. Приветствую, мои товарищи, от лица науки, обязаны думать о вашем настоящем и вашем будущем счастье. товарищи, товарищи. Товарищ, пока еще не очень много людей науки присутствует здесь, но я Память, Но многие из людей науки еще забывчивее. Да, они забыли, что воспитывались на средства голодного, нищего народа. Они теперь ему платят черной неблагодарностью, черные измеры. Вот у меня был один такой забывчивый ученик, Воробьев Евгений Михайлович. Разумеется, я его не этому учил, я его прогнал. сердце, как маятник старинных часов, отстукивает мое время. Да не так уж много его и осталось. Я хочу сказать, что любимое дело требует всей жизни от человека. Мне, старику, особенно приходится беречь секунды. У вас их больше, зато и ваша задача больше. Поэтому я призываю, будьте как можно целеустремленнее, идите прямо, не сворачивайте, не останавливайтесь ни на минуту. Подвести итог сделанному смогут и следующие поколения. А вы идите! Много ли мало здесь, сидящих в зале, я все равно говорю перед всем миром. И вот им я обязан сказать. С тех пор, как кончился саботаж на почте, я получаю пачки писем от моих иностранных коллег, от ректоров университетов из Англии, Франции, Швейцарии, от их правительств мне предлагают кучу денег. Дома, лаборатории моратории виллы, чтобы я бросил свою варварскую страну и переехал к ним. Так знаете же, пусть лучше советская почта присылает мне проклятие моих ученых-коллег, ненавидящих революцию, я стою здесь. С моим народом, с моим правительством, с моим... Пусть сейчас и не топлено университетом, так как чести, участия в священной революции, я не уступлю ни за какие подачи. Товарищи, эшелон подан. Коммунисты с оружием, выйти и построиться. Моряки, балтики, делегаты, выйдьте к главному ходу. красногвардейцы а отряд Почарова построиться на площади. Счастливого пути, товарищи! Мне уже восьмой десяток, но мысленно я с вами. Пока держу перо, пока глаза различают буквы, я буду по-своему защищать революцию. Защищайте же и вы, наш великий, бессмертный город революции. Грудью удержите, не сдавайте немецким белогвардейцам красный Петроград. Вот так, как я им не отдал свои рукописи. До свидания, красные воины. А ведь красный цвет непобедим. Это не только цвет крови, это цвет созидания. Это единственный животворящий цвет в природе, наполняющий жизнью побеги растений, согревающий все. До свидания! Может ляжешь? Лягу, Маша. А доктора? Доктора? Пожалуй. Добрый вечер. Вкусный будет бульон. Спасибо, спасибо. Свежий, свежий, свежий. А. Дмитрий что это я, Бочаров, можно? А, Миша. Как ваше здоровье? Садитесь, Ты я в шинели. Ну, садитесь, садитесь. А вы что, на, на поезд не опаздываете? Нет, нет, у меня с отрядом условия. Пойдут мимо, буду петь песню для вас, чтобы проститься. Что я вам принес? Напечаток. даже предисловие, вы Я послал один экземпляр Владимира Ильичу, и вот вам от него письмо. Так, товарищу Ленину? Да. Ага. Так что же вы? Большое спасибо вам за вашу книгу. И добрые слова. Я был... В восторге. Я был прямо в восторге, читая ваши замечания против буржуазии. за советская власть крепко жму вашу руку, и от всей души желаю вам здоровья, здоровья, здоровья. Ваш Ульянов Ленин. Ленин. Ну вот, здоровье. а вы тут все меня, инвалиды, хотите записать. Увидите Владимира Ильича, передайте ему, что я счастлив быть его современником. Я прикладяюсь перед его гением и хочу, чтобы об этом все знали. Дмитрий Валериович, до свидания. Ну, задайте им там. Надеемся. И скорее возвращайтесь. Буду спешить. У Нас с вами еще многое есть о чем поговорить. А что? Ну как же, нужно найти здание для института, составить бумагу со Совнарком. Вот люди у нас есть. А вы за это время подготовьте программу. Ну, вот уж вы думаете, что я все на свете знаю. Да. А вы мне должны сдать зачет. Обязательно! Через день после отпора немцев. В аудитории номер четыре. Ну, <смех> дорогой. Ведь вы же обещали встретить вашу эту непонятную бороду. А, да, да. Ну, это непременно, при первом удобном случае. ну. ну. Посидим на дорогу. Алмакарыч, отчаливает, Садитесь. Ну, видите, это а еще опоздаете. На вас Для нас придется отвечать. А друзья?